Поэтому премьер Матеуш Моровец Эки призвал главу Европейского совета Шарли Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен созвать чрезвычайное заседание Европейского совета в связи с событиями в Беларуси, говорится в заявлении, размещенном на сайте премьер-министра Польши.